Здравствуйте, с вами мое дело-бюро, и мы специалисты по кадровому учету и делопроизводству и ну, трудовому праву сервиса «Мое дело». Меня зовут Елена Шеримова, я ведущий эксперт службы консалтинга, отвечаю на практические вопросы наших пользователей по трудовому праву. И мой коллега. Я Умеров Федор Галерович, эксперт по кадровому учету и производства редакции. Я отвечаю за контент за те материалы, которые э, размещены у нас на сайте, не только статьи, но и бланки, образцы, таблицы, справочные материалы. Ну и, конечно, все вместе мы за все отвечаем, и э, сегодня мы расскажем вам э, на этой нашей встрече, уже ставшей ежегодной традицией, э, о, об итогах уходящего года, о том, что нужно сделать сейчас до конца года о том, что нужно запланировать на 2022, на следующий год. Нужно сказать, что трудовое законодательство, э, достаточно стабильная отрасль и масштабные изменения в ней, если и происходят, то, значит, в них назрела действительно необходимость. В последнее время, как мы все э, отмечаем, есть еще свои коллективы, вносят еще эпидемиологическая ситуация. Ну и плюс всеобщая тенденция перехода, Документы оборота, оформление документов, в том числе кадрового документа оборота, в цифровой формат. У нас уже есть электронная трудовая книжка, к которой мы привыкли. А теперь вот в Трудовом кодексе появился электронный кадровый документооборот, о котором мы будем говорить на нашем вебинаре. Как построена будет наша работа? Я сейчас начну. И расскажу вам о том, что к настоящему моменту должно быть уже сделано. То есть, по сути, это будет обзор важнейших изменений, произошедших в кадровой работе, в трудовом законодательстве в течение этого года. Альдар продолжит и расскажет вам о том, что нужно сделать до конца года еще, продолжить делать, и о том, что нужно запланировать на следующий год. Значит, что уже сейчас должно быть сделано кадровиками, бухгалтерами, кто занимается кадровым учетом в организациях? В ПФР должны быть переданы сведения о выборе работниками способа ведения трудовой книжки. В общем порядке заявления с выбором формы ведения трудовой книжки, бумажный или электронный вариант, подавались до 31 декабря 2020 года. Но работники вправе подать такое заявление и позднее, сейчас еще они вправе его подать, те, кто еще выбор не сделал. Выбор, он остается у всех, кто еще его не сделал. И эти сведения работодатель должен передать в пенсионный фонд. Если вы к концу этого года еще такие сведения не по всем передали, или передали их не полностью, то их нужно отправить в ближайшем отчете с ИЗВТД. Он в данном случае подается не позднее 15 числа месяца, следующего затем, в котором должен был сделать такой, в котором работник сделал такой выбор. Почему возник сейчас этот вопрос? Потому что э э э многие работодатели стали получать письма от ПФР, которые рассылал ПФР в конце года. Эти письма носили информационный характер, и на них можно было отвечать или оставить без ответа. ПФР эти письма посылались с просьбой предоставить недостающие сведения по работникам. Ну и в выбор какой то входили не только работники, которые не сделали выбор, но и работники, которые этот выбор не должны были делать, например, те, которые были приняты с начала 2021 года, начали, начали свою трудовую деятельность в этом году только начавшие деятельность, или же там, например, генеральный директор, единственный учредитель ему тоже не нужно было подавать эти сведения. В общем, в эту выборку многие попадали, которые не должны были туда попасть. И работодатели, конечно, спрашивали нас, что, как отвечать на эти письма, что им делать, как подавать эти сведения, если их не нужно подавать. Ну вот, если выбор не сделан, отчет о нем не предоставляется, конечно, потому что мы можем подать форму СЗВТД только в случае, если от работника есть заявление. И э, никаких санкций, никаких наказаний такая ситуация не влечет. Далее очень много было вопросов, поступали нам, э, как определять коды по УКЗ для заполнения СЗВТД. Мы знаем, что с 1 августа 2021 года в форме СЗВТД нужно указывать код по общероссийскому классификатору занятий. А раньше нужно было указывать код, который формировался из профессионального стандарта. Он был другой, у него был другой формат, он состоял из семи знаков буквенно-цифровых. А сейчас этот код состоит из пяти знаков, разделенных точек. Четыре знака, точка и пятый знак. Вот именно такой код, взятый из ОКЗ, нужно подавать при формировании отчета ЗВТД сейчас. И этот код, как мы вам рекомендуем, указывается при любом кадровом событии, будь то прием на работу, перевод на другую работу, увольнение, другие кадровые события. И вот мы рекомендуем везде этот код указывать, потому что, почему? Потому что этот самый классификатор ЛКЗ используется для статистических целей, о чем в нем самому и указано. Прямо в начале, в предисловии к этому классификатору, если вы его изучите, Вообще, почитать его целиком очень полезно, потому что там примеры приведены даже в конце. Примеры должностей конкретных, профессий, которые могут быть отнесены к группе, подгруппе и там, более мелкой группе. В чем у нас часто и бывают проблемы и всякие непонятки. Так вот, он используется для статистических целей и собирается информация о занятости таким образом. То есть если мы указываем его при приеме на работу, этот код, соответственно, его надо указать и при увольнении, чтобы в статистических сведениях эта информация тоже была отражена. Что касается кода семизначного, в некоторых кадровых программах он еще остался, его нужно якобы нужно вводить необходимо при приеме на работу. Многие у нас спрашивают, что это за семизначный такой код, который нужно вбивать в программу, чтобы принять работника на работу. Но эта информация устаревшая. Его нужно было вводить до 1 августа туда. И его нужно было указывать в ЗВТД только до 1 августа. Сейчас пятизначный код. Я вот вам расскажу еще, кто сомневается, кто не знает, как подобрать код по указаниям, или кто думает, что неправильно подал, указал код, как его подобрать и как его указать правильно. Есть такой лакхак, есть профессиональные стандарты. Сейчас они, их очень много, сейчас они очень по многим должностям и профессиям существуют, приняты. Вы находите профессиональный стандарт и оттуда берете код по ОПЗ. Во-первых, это уже точно правильный код, потому что профстандарты разрабатываются специалистами. И во-вторых, там есть несколько вариантов кодов. Вы можете подобрать тот, который более соответствует профессии, трудовой функции, должности вашего работника. Дело в том, что в ОКЗ э, так вот прямо ничего не написано, никаких профессий, должностей, которые могут быть на практике. Там прямо не названо. Там группы занятий. Ну, большие такие группы, большие подгруппы, из которых да, сложно что-то выбрать, что-то конкретное сформировать. И вот вы можете спокойно пользоваться профессиональными стандартами в этом случае. Еще один вопрос, точнее еще одна такая, такой большой массив того, что нужно было отследить, изменить, просмотреть, это... Новые правила охраны труда на различных видах работ в течение 2021 года, а точнее даже в начале этого года был э, принят большой-большой пакет этих самых правил, которые заменили ранее действующие правила по охране труда. И эти правила по охране труда, если вы такие работы используете, а там много, там вот, они почти все были изменены, это работа с инструментами и приспособлениями, это строительство, работа на высоте, Сварочные, погрузы, разгрузочные, разные работы. У нас даже есть таблица в сервисе, где все эти правила по охране труда ныне действующие, обновленные, где они все перечислены. Вы можете по контекстному поиску, набрав строке, например, правила по охране труда, и там, перейдя во вкладку Обзоры, вы можете эту таблицу найти. И часто задают вопрос, нужно ли в связи с этими новыми правилами, правилами по охране труда изменять инструкции, действующие для персонала, инструкции по охране труда. Ответ такой — нужно проанализировать э, ваши инструкции, которые сейчас действуют, и э, решить, нуж, нужны ли изменения в них в, в связи с правилами по охране труда или нет. Как правило, это не требуется, потому что правила по охране труда, инструкции — это разные документы, принципиально. Разные задачи они выполняют, они по-разному сформулированы, и, в общем-то, они друг друга не дублируют и даже не пересекаются. Правила по охране труда содержат требования к обеспечению производства работ, и они не включают требования к работникам, например. А вот инструкции по охране труда – это документ, адресованный конкретно работнику на конкретную работу. И он содержит рекомендации относительно трудовой обстановки, рабочего Места, внешнего вида, безопасного поведения на рабочем месте. И э, поэтому, скорее всего, большие масштабные изменения в инструкции по охране труда в связи с под новыми не понадобятся. Но если у вас там что-то вас что-то смущает, какие-то формулировки вы считаете устаревшими или они действительно правилам противоречат, то да, нужно внести тогда э, изменения э, в инструкции по охране труда. Насчет медосмотров. Обязательно медосмотры проводят многие работодатели. У многих есть действующая специальная оценка условий труда. Многие и без спецоценки обязаны проводить медосмотры предварительные и периодические. И мы знаем с вами, что в апреле 2021 года у нас действует новый приказ по медосмотрам, новый порядок медосмотров, новый перечень производственных факторов для медосмотров, это приказ номер 29Н от 28 января 2021 года. Он сменил, пришел на смену приказу номер 302Н. Поэтому, если у вас проводятся медосмотры, ну, вы должны это уже э, знать. Я просто скажу о том, что если у вас спецоценка ранее была проведена, и в картах спецоценки указаны факторы, по которым нужно проводить медосмотр еще по старому приказу 302Н, то вам нужно просто в направлении на бедосмотр, когда вы заполняете это направление, просто сопоставить эти факторы из приказа 302-Н, найти такие же в приказе 29-Н. Они там не поменялись, там были изменения, но в большинстве своем факторы все те же самые, только номера у а них другие. Вот нужно найти факторы, соответствующие приказу 302-Н, старому прежнему, соответствующие карте вашей спецоценки, и вписывайте эти факторы в направление работнику на медосмотр. Это касается как предварительных, так и периодических медосмотров. так Дальше давайте поговорим о том, что сейчас всех очень волнует. Это вакцинация под коронавирусом в субъектах. И в сферах, где это обязательно, и практически во всех субъектах сейчас Российской Федерации есть постановление главных государственных санитарных врачей о проведении прививок определенным группам граждан по эпидемиологическим показаниям. И сферы деятельности указаны, в которых эти э, прививки нужно проводить, нужно обеспечить, работодатель должен обеспечить вакцинацию определенного процента населения, не населения, то есть а работающих. И там сейчас очень большой процент указан от 60 до 90, до 80, даже до 90. И в большинстве случаев, в большинстве постановлений главных врачей субъектов в большинстве субъектов компания прививочная у работодателей должна быть закончена в декабре. У кого там 14 декабря, у кого до конца декабря в отдельных субъектах на январь уже продлили эту прививочную кампанию. Ну, суть в том, что... Ее нужно сейчас вот отследить и завершить. Если кто-то у вас из работников, которые должны быть привиты, не хочет прививаться, и у него нет противопоказаний, у него нет медицинского отвода, при этом для него вакцинация является обязательной, то его нужно отстранить от работы на весь период эпид-неблагополучия, либо до прохождения вакцинации. Отстранение от работы... Можно, в принципе, заменить дистанционной работой. Кто может работать дистанционно, тот э, вместо отстранения может уйти на удаленку. Но это не заменяет прививку, конечно. Все равно они должны, как бы обязанность по вакцинации, если она есть, то она и есть. Просто удаленная работа может в какой-то мере освободить работодателя от необходимости отстранять персонал от работы и остаться совсем без работников и работников, оставить без работы и без зарплаты, потому что там отстранение без оплаты производится. Дальше. Дальше у нас идут персональные данные. Вот в течение всего года, наверное, до конца года очень популярными были вопросы от пользователей о персональных данных а точнее о согласии работников на персональные данные, потому что в сентябре вносили, вносились изменения в закон. С 1 сентября 2021 года, ой, нет, <coughs> не с 1 сентября, закон о персональных данных вносились в сентябре, данный, э, номер 152 ФЗ, закон о персональных данных, был изменен. И появилась там статья номер 10.1, она регламентирует порядок работы, с персональными данными, разрешенными субъектом для распространения. И ключевое слово здесь — распространение персональных данных. Что такое распространение? Это объявление их неограниченному кругу лиц. Это касается, по большей части, размещения персональных данных работников на сайте работодателя или в социальных сетях, у кого есть представительство в социальных сетях. Размещение в интернете персональных данных. Вот если работодатель размещает персональные данные на своем сайте, то он должен получить от работников э, отдельные от других согласий, письменные согласия на распространение персональных данных. И эти согласия должны по содержанию соответствовать требованиям Роскомнадзора. А они приведены в приказе номер 18 от 24 февраля 2021 года. То есть это касается только согласия на распространение персональных данных. Что касается других согласий, например, на передачу их адресного третьим лицам, у кого-то там аутсорсинговая компания занимается, например, бухгалтерией или кадрами, и э, работодатель оформляет такие согласия, то эти согласия переоформлять не нужно. К этим согласиям никаких новых требований предъявлено в последнее время не было. И также это касается согласий, которые на практике работодатели получают от работников вообще на обработку их персональных данных при приеме на работу. Это если цели обработки не, не выходят у вас за рамки трудовых отношений, согласие от работников письменные получать на это вообще не требуется. Да, на практике многие такие согласия оформляют, они оформляются либо в текст трудового договора, либо они отдельно на отдельном документ, отдельным документом оформляются за подписью работников. Но, в принципе, если вы только получаете персональные данные только для заключения трудового договора, для заполнения личной карточки и больше ни для чего, то вам не нужно получать согласие от работников. И тем более, в, соответствии, в связи с этими изменениями закона Аперстана не нужно их переоформлять. Дальше давайте рассмотрим вопрос, об оформлении личной карточки, книги учета движения трудовых книжек и приказа о приеме на работу. Вот в сентябре 2021 года вступил в силу новый порядок ведения и хранения трудовых книжек. Вы, наверное, об этом уже знаете, что теперь трудовые книжки оформляются по новому порядку. И в этом новом порядке много чего нет того, что было в прежнем. Этот документ, например, не предусматривает обязанности работодателя ввести личные карточки на работе. В прежнем порядке, что было, было установлено, что записи в трудовой книжке в личной карточке дублируются под подпись работника, из чего мы делали вывод, что личные карточки не обязательно, раз они упомянуты вместе с порядком трудовой книжки, и мы рекомендовали, вернее, даже не рекомендовали, а вы писали, что это обязательный документ. Теперь у работодателей нет обязанности вести личные карточки. Поэтому здесь вам решать, оставлять вам личную карточку, вести ее дальше, или, может быть, от нее отказаться, как, как вам удобно. Но э, мы рекомендуем продолжать вести, потому что вести ее можно, кстати, в электронном виде, в той же самой кадровой программе, когда вы принимаете работника на работу, там и забиваете его данные личные. Формируется личная карточка автоматически, это предусмотрено самой программой. Ее можно распечатать при необходимости, а можно не распечатывать, а хранить как электронный документ, как электронный вариант. Поэтому личная карточка в любом случае она нужна, и там нет ничего лишнего. Если вы, допустим, ее ведете, продолжаете ее вести, то у вас там только та информация о работнике, которая именно вам понадобится, только те персональные данные, которые нужны, для целей трудовых отношений. И никаких посторонних, которые нельзя принимать для обработки и хранения, там не будет уже. Поэтому вот личную парочку рекомендуем продолжать вести. Что касается книги учета движения трудовых книжек, то она обязательно учет движения трудовых книжек бумажных, конечно, не электронных, а тех, кто остался на бумаге. Вот такой учет ведется. Вести учет обязательно, но можно ввести его в собственно разработанной книге, по собственно разработанной форме. Либо оставить ту форму, которую вы ведете, либо, значит, принять свою и ее на локальном уровне утвердить приказом. Эту форму приложить, приказом ввести ее в действие. Если у вас прежняя книга еще не закончилась, то продолжайте ее вести, А потом будете уже принимать решение, переходить вам на новую форму, или утвердить для ведения ту же самую форму, которую вы имели. верили, если она была удобная. Ну, там были какие-то лишние графы, да, которые можно было бы убрать без ущерба для учета трудовых книжек. Но, в принципе, форма удобная, можно ее продолжать ввести. И еще одно из последних изменений с 22 декабря, то есть вот совсем недавно, стало необязательным издание приказа о приеме на работу. Когда в Трудовой кодекс вносили изменения дополнение по электронному документу обороту, то там сразу э, заодно, так скажем, ввели э, изменения в статье 68 и, и изменили формулировку статьи 68. И теперь там сказано, что при приеме на работу может издаваться приказ. А раньше было сказано, что он издается. То есть раньше он был, э, судя по формулировке Трудового кодекса, обязательным, а сейчас он не обязательно издается по решению работодателя. Логика законодателя понятна. Документом, оформляющим трудовые отношения, основным документом является трудовой договор, а приказ остается во исполнении трудового договора. То есть это документ, просто оформляющий издание трудового договора, получается. Но мы вам пока не рекомендуем отказываться от приказа по приеме от приказа приеме на работу. Почему? Дело в том, что формация ЗВТД, которую мы подаем, о приеме на работу. Изменения соответствующие не внесены. И срок подачи формы СЗВТД отсчитывается от приказа о приеме на работу, от издания приказа, а не от трудового договора. И срок, как мы знаем, это не позднее одного, не позднее следующего рабочего дня, после дня издания приказа о приеме на работу. Возможно, формация СЗВТД будет меняться, но, ну, скорее всего, будет меняться, потому что если приказ не обязательный, значит, этот срок будет отсчитываться от чего-то еще, наверное, от издания трудового договора. Но вот пока таких изменений не прошло, и в трудовой книжке тоже, кстати говоря, в порядке ведения трудовых книжек тоже остался приказ о приемной работе. Поэтому пока от него не рекомендуется отказываться. Что касается такого новшества с 2022 года, как переход на электронные больничные листы. Мы вам, я вам сейчас расскажу только, что касается предупреждений работников. Это вообще отдельная большая тема, электронные риски нетрудоспособности. И она кадровых вопросов так только боком касается. Ну вот очень много вопросов поступает о том, как, в какой форме уведомить работников о переходе со следующего года только на электронный формат варенчинга. С этого года... С 2022 бумажный бланк больше не применяется, соответственно, медорганизация его выдавать не будет. Она будет выдавать только номер больничного листа. В связи с этим работодателем нужно проинформировать своих работников о переходе на электронные больничные. Такие рекомендации давал Фонд социального страхования, что работников нужно, работников нужно известить. При этом законодательство не установлено, в какой форме нужно работников извещать, о таком переходе. Поэтому вы можете как составить каждому персональное уведомление в свободной форме, где указать, что за изменения ожидаются в этой сфере, так вы можете, например, проинформировать весь персонал рассылкой по электронной почте. Можно вывесить объявления на доске объявлений. Можно просто собрать коллектив и а, проинформировать их устно. То есть таких определенных требований к тому, как должны мы обвестить работников о переходе на электронную больничный, нет. И вы вправе решать этот вопрос самостоятельно. Так, ну, у меня пока все. Я передаю слово Ильдару. Сейчас. Сейчас мы поговорим о составлении графика отпусков на будущий год. Работодатели по общему правилу обязаны составлять график отпусков. Однако некоторые категории работодателей его могут не составлять. Это микропредприятия и организации, и индивидуальные предприниматели – Некоммерческие организации, которые отказались от принятия локальных нормативных актов полностью или частично и, и применяют трудовой договор по типовой форме, которая утверждена постановлением правительства номер 858 от 27 августа 2016 года, а также работодатели и физические лица, которые не являются независимыми предпринимателями, вот они могут не составлять график отпусков, а остальные обязаны. Напомним, что за не составление графика отпусков присмотрена ответственность по части 1 статьи 5.27 КОАФРФ, поэтому составлять график необходимо за исключением тех работодателей, которые не обязаны составлять график. График отпусков формируется сводный на основании отпусков графиков, которые составляются по подразделениям. В проекты графиков по каждому подразделению вносятся отпуска работников, их пожелания по времени представления отпусков на каждый год, на следующий год, разделение отпусков на части. Но при подготовке графика отпусков работодателю необходимо учитывать требования законодательства и организационные моменты. В первую очередь нужно учитывать, что график отпусков, Включаются и дополнительные отпуска, и ежегодные отпуска, и дополнительные отпуска. Такие отпуска, как отпуска без заработной платы, отпуска учебные, в этот график не включаются. Работателю необходимо учитывать при подготовке графика не только пожелания работников, но и периоды загруженности. Когда нежелательно одновременный уход в отпуск, одновременно большого количества работников, например, работников бухгалтерии в период сдачи отчетности. график отпусков можно включать отпуска всех работников, которые имеют право на очередной оттачиваемый отпуск в 2022 году. Также можно в него включить неиспользованные отпуска за прошлые периоды, но если у работников имеются отпуска, которые не отгуляли, допустим, в 2021 году, их можно включить в график отпусков на 2022 год. А многие работники разделяют отпуск на части, поэтому при сформировании графика необходимо учитывать, что хотя бы одна из частей этого отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. Остальные части отпуска работников может брать по несколько дней, там, по, два раза по 7 дней или по 5 дней, и остальные там, по 3-4 по дня. Но чрезмерно дробить отпуск нежелательно. То есть нежелательно, чтобы работник брал отпуск по одному, по два дня, потому что за столь короткий срок он не успеет полноценно отдохнуть и восстановить силы. Кроме того, при составлении графика отпусков необходимо учитывать, что отдельные категории работников имеют право на отпуск в удобное для них время. Например, к ним относятся несовершеннолетние работники, один из родителей, опекун или попечитель, который воспитывает ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, если младшим из них не исполнялось 14 лет. Отпуска вот этих работников должны включаться в график в соответствии с их пожеланиями, то есть работодатель не может отказать данным работникам в предоставлении времени, отпуска, который они просят. Например, хочет такой работник взять отпуск именно летом, там, в июне или в июле, в августе, ему обязаны предоставить в тот срок, когда просит работник, это его законное право. График отпусков на следующий календарный год должен быть утвержден не позднее, чем за две недели начала календарного года, то есть не позднее 17 декабря текущего Соответственно, график отпусков на 2022 год необходимо утвердить не позднее 17 декабря 2021 года. Это как раз сегодняшний день, то есть сегодня у вас крайний срок утверждения графика. Если вы утвердите график отпусков, например, там 20-21 декабря или еще позднее, там 30 декабря, последний рабочий день в этом году, тогда это будет нарушение трудового законодательства, за которое, повторюсь, на административную ответственность. Вот часто поступают вопросы по отпускам, когда они начинают, например, в конце этого года, в декабре, а переходят на следующий год. Вот Вина расскажет вам об этих отпусках. Значит, смотрите, очень часто нас спрашивают, и каждый год так спрашивают в конце года, как же включать или как исключать из отпуска выходные, праздничные, перенесенные выходные дни, какие конкретно выходные включить в отпуск, как посчитать отпуск. Есть общие правила, это очень просто запомнить и всегда можно пользоваться. Есть общие правила, есть у нас в трудовом кодексе такая статья 12. Многие знают, а многие даже не знают, что в ней перечислены все официальные праздничные дни, которые сейчас у нас в России приняты. Там в самом начале прям они перечислены. И есть статья 120, в которой сказано, что праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Эти две статьи вы применяете вместе и исключаете из периода отпуска, не считаете в этот период только те дни, которые указаны в статье 112, только праздники. Если мы говорим про январь этого года, то, ну, то есть 2022 года, и про декабрь этого года, то 31 декабря это не праздник у нас. Это у нас в этом году выходной, он перенесен. С 3 января 2021 года его перенесли постановлением правительства. Этот день включается в отпуск в общем порядке. Исключаются из отпуска каждый год дни с 1 по 8 января. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 новогодние каникулы. И 7 января Рождество Христово в соответствии со статьей 112. Все очень просто. А дальше мы расскажем вам о новшестве, которое появилось недавно в Трудовом кодексе. Это электронный кадровый документооборот. Это новые статьи 22, 1, 22, 3 Трудового кодекса. С 22 ноября 2021 года в данном кодексе предусмотрена возможность перехода работодателя на электронный кадровый документ в сфере трудовых отношений. Электронный кадровый документооборот представляет собой создание, подписание, использование и хранение работодателем, работнику или соискателем документов, связанных с работой и оформленных в электронном виде. На бумажном носителе эти документы не дублируются. Электронный документ обороты исправляется не на все кадровые документы. К числу исключений относятся трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности работников, которые фильмируются в электронном виде, акты о несчастном случае на производстве по установленной форме приказа, распоряжение работодателя об увольнении работника, документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда. То есть их вести, использовать при их введении электронной кадровой документа оборот законодательством не разрешено. Очень часто у пользователей возникает вопрос о том, обязательно ли переходить работодателю на электронный документооборот или нет. Исходя из формулировок Трудового кодекса, работодатель вправе принять решение о переходе на электронный кодекарный документооборот, если он считает это необходимым. Если он не хочет переходить, то обязанность такой нет, поэтому э, работодатель вправе э, остаться на бумажно э, оформлять бумажные документы, э, э, не применять электронный документооборот, если э, он, ему удобно вести документы в электронном э, бумажном виде. Если работодатель решил прийти на электронный кадровый документооборот, то он должен уведомить о переходе на КДО работников и соискателей и получить их письменное согласие. При отсутствии согласия работодатель не вправе применять электронный кадровый документ оборот в отношении работников и соискателей. В отношении этих работников кадровый документ нужно будет вести традиционно, то есть в бумажном виде. Тем не менее, законодательство предусматривает возможность работника впоследствии согласиться на приводный электронный кадровый документ оборот. Это его право. Значит, Далее согласие нужно получать не только не требуется получать отдельных категорий работников, это те, которые принимаются на работу после 31 декабря 2021 года и не имеют трудового стажа по состоянию на эту дату. Вот в отношении этих категорий работников работодатель может вести электронный документ оборот по умолчанию, если он его применяет. Для ведения электронного документа оборота работодатель должен принять локальный нормативный акт Он он рекомментирует сведения о информационной системе или системах, которые будут использовать работодатель для электронного документа оборота, порядок доступа к информационной системе работодателя при необходимости, перечень электронных документов и перечень категории работников, в отношении которых отшли отшеледет электронный документ оборот. Срок уведомления работников о переходе на взаимодействие с работодателем посредством электронного документа оборота. А также должны сейчас сведения о дате ведения электронного документа оборота. Эта дата должна быть не ранее истечения срока указанного уведомления. Кроме того, работодатель должен э, утвердить порядок ведения электронного документа оборота. Оба эти документа принимаются учетом мнения профсоюза при его наличии у работодателя. Для введения электронного документа оборота работодатель может, работник и соискатель могут использовать. Либо цифровую платформу работы в России, либо информационную систему, если она применяется для ведения электронного документа оборота. При подписании электронных документов используются различные виды электронной подписи, а вид электронной подписи зависит от использования информационной системы и подписанных документов. После того, как работодатель перешел на электронный документооборот, он ведет его с использованием электронных подписей для подписания кадровых документов. Тут возникает вопрос по поводу получения электронных подписей работникам или соискателям. В данной ситуации расходы на получение работникам электронной подписи, если она отсутствует, несет работодатель. Это прямо закреплено в трудовом кодексе. При этом, если у работника или соискателя имеется электронная подпись, усиленная полиция, электронная подпись, которая им получена раньше, то он вправе использовать эту подпись для подписания электронных документов. Далее поговорим о заработной плате, необходимости ее индексации. Работодателю необходимо проверить уровень заработной платы работников. Во-первых, на соответствии МРОД федеральному или региональному и на необходимость проведения индексации в соответствии с принятым работодателем порядком. Минимальный размер заработной платы работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил норму труда, не должен быть ниже МРОД или региональной минимальной зарплаты. С 1 января 2022 года федеральный МРОД составляет 13 890 рублей в месяц. Это установлено Федеральным законом номер 406 ФСР 6 декабря 2021 года. В регионах могут установиться свои минимальные размеры заработной платы, превышающие уровень МРОД. Как правило, они установятся соглашением о минимальной заработной плате в субъекте. Если на работодателя распространяется действие такого соглашения, то он должен платить работникам зарплату не ниже установленной минимальной зарплаты в регионе. Кроме того, работодатель должен проверить уровень зарплаты на необходимость индексации. Заработная плата индексируется в соответствии с ростом потребительских цен, на и услуги. Для тех работодателей, которые не финансируются с федерального бюджета, порядок, то есть сроки, методы и правила проведения индексации законодательно установлены. Коммерческие организации и идеальные предприниматели правят самостоятельно закрепить порядок проведения индексации, сроки индексации и размеры в локальном нормативном акте, в трудовом договоре или в коллективном договоре при его наличии. При необходимости изменения размера оплаты работников необходимо внести изменения в штатное расписание, издается соответствующий приказ работодателя, а также вносятся в трудовые договоры, изменения посредством заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам. Далее поговорим о. Кто... Проверки трудовых договоров, которые используют работодатели а, при оформлении трудовых отношений с работниками. А, Во-первых, необходимо проконтролировать применяемую форму либо шаблон трудового договора на актуальность. А, на практике работодатели а, часто используют старые формы трудовых договоров. Иногда используются образцы из интернета или различных а, сборников. А, здесь а, может сложиться такая ситуация, что а, Форма этих договоров не соответствует трудовому законодательству. Встречается такая ситуация, когда в трудовых договорах, иногда в локальных нормативных актах, указано о том, что заработная плата выплачивается работнику один раз в месяц. Например, по заявлению, это является нарушением трудового законодательства. И такие условия в трудовом договоре не должны содержаться. Или когда указано, что даже на основной Устанавливается согласно штатному расписанию, причем размер оклада не указан. Это тоже нарушение, поскольку статья 57 Трудового кодекса прямо требует указывать в трудовом договоре размер оклада работника, либо установлены тарифные ставки. Кроме того, трудовые договоры должны содержаться условия, которые не соответствуют действительности. То есть работой, например, взял шаблон трудового договора и подписал его, не глядя. А потом а, выясняется, что в трудовом договоре содержатся условия оплаты премии или каких-либо надбавок, доплат, а, а у работодателя они не установлены. То есть а, это несоответствие соответствие а, законодательства, и работник потом может а, требовать у работодателя а, доплат а, или каких-либо надбавок, но они ему фактически не положены а, поскольку не применяются работодатели. Допустим, у работодателя применяется временная оплата труда и применяется только оклады. Никаких премий, никаких доплат не предусмотрено. В этом случае у работодателя могут возникнуть сложности с изменением условий трудового договора. Также бывает, что в трудовые договоры содержатся ссылки на локальные нормативные акты, которых нет у работодателя. Например, положение в социальном пакете или другие локальные акты. Поэтому обязательно проверяйте свои трудовые договоры, прежде чем их заключать с работниками, чтобы в них не содержались условия, которые не соответствуют фактическому состоянию дела у работодателя, условий оплате труда, то, что не противоречит прямо законодательству. Кроме того, работодателю необходимо проверять заключенные с работниками срочные трудовые договоры. Например, если срок действия их истекает в конце 2021 года, в этом случае работодатель должен оформить увольнение с срока трудового договора по пункту 2, части 1, статьи 77 Трудового кодекса, либо решить вопрос о необходимости продолжения трудовых отношений с работником, если он считает, что, что работник ему подходит, и он хочет продолжить с ним отношения трудовые и работник будет продолжать у него работать уже и после окончания трудового договора. В данном случае трудовой кодекс прямо не предусматривает внесение изменений в договор, но Ростоут рекомендует в этом случае заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и указать, что условия о характере трудовых отношений тратили силу. Соответственно, указать, что теперь характер трудовых отношений с работником стал бессрочным. Можно я скажу здесь еще да, о продлении? Пожалуйста. Вот часто задают вопрос о том, можно ли продлить срочный трудовой договор, если он истекает, а э, срок его нужно работнику и работодателю продлить еще. Это в основном с генеральным директором такое происходит. Вот у генерального директора закончился срок полномочий, его переизбирают на новый срок и э, хотят заключить дополнительное соглашение о продлении трудового договора, а не увольнять генерального директора и не принимать его заново. Но здесь с генеральным директором вот так не пройдет, потому что обычно он избирается на пять лет, а 5 лет это максимальный срок трудового договора срочного. Дальше больше пяти лет срочный трудовой договор быть не может. Бессрочно с генеральным директором, да, пожалуйста, может быть. Тогда если вы его переизбираете, там по уставу, допустим, на пять лет действующий, и вы его переизбираете трудовой договор с ним уже не перезаключаете, он так и действует, продолжает. Только процедура переизбрания происходит. Если же это трудовой договор не с гендиректором, директором, а с каким-то работником другим, у которого, который закрыли ученый не на пять лет, то, в принципе, продлить, изменить, не продлить точнее, а изменить условия трудового договора, такой как срок, дополнительным соглашением без увольнения можно. И даже трудовое ведомство, Роструд давали э, об этом э, пояснение о том, что в каких случаях можно продлить трудовой договор без его расторжения. Это должно соблюдаться два условия. Во-первых, остается основание для э, заключения трудового договора срочного в соответствии со статьей 59. Там все основания для срочного договора перечислены. Вот это основание не утратило силу, оно так и продолжает действовать. И второе, э, второе условие – это общий срок с учетом продления общий срок трудового договора, в данном случае не превысит 5 лет. И мы еще говорим о третьем условии, о том, что если этот день уже, когда трудовой договор должен закончить, день увольнения, то продлевать его нельзя, уже надо увольнять. Поэтому, если хотите продлить допсоглашение, позаботьтесь об этом ранее, раньше дня увольнения. Теперь мы поговорим о специальной оценке условий труда. Проведение спецоценки может потребоваться работодателю, если, например, организация была создана в 2021 году или в конце 2020 года. В этом случае истекает 12 месяцев со дня организации рабочих мест. В 2021 году создавались новые рабочие места, которые еще не были оценены у работодателя. Также, если прошло 5 лет с момента проведения последней спецоценки, если нет декларации. В 2021 году изменились условия труда. Либо в середине 2021 или в, 20, в конце 2021 года произошел несчастный случай на производстве. Либо если специальная оценка условий труда до настоящего времени не была проведена работодателем, то есть пропущены установленные законодательством сроки проведения специальной оценки условий труда. То есть во всех этих случаях... Необходимо проводить специальную оценку. Для проведения специальной оценки условий труда работодатель привлекает по гражданскому правому договору специализированную организацию, и она совместно работодателем проводит спецоценку, соответственно, отчитывается в рост Необходимо напомнить работодателям, что если в установом порядке не была приведена специальная оценка условий труда, то его могут привлечь к административной ответственности по э, части э, второй статьи 5.27.1 по РФ. Дальше мы поговорим о, об отдыхе 31 декабря и работе в празднике. Э, в этом году 31 декабря приходится на пятницу. Этот день является выходным. В связи с тем, что он был принесён 3 января на пятницу, 31 декабря. Постановление правительства 10 октября 2020 года номер 1648. То есть мы обращаем ваше внимание, что этот день является именно выходным. В настоящее время он не является праздничным. Возможно, в какое в ближайшее время или через там, год, два, точно мы этого не знаем, 31 декабря и сделают праздничным днем. Но пока он э, на данный момент является выходным с переносом, поэтому э, здесь необходимо учитывать следующее, что э, если, например, если у нас четверг 30 число, он э, четверг 30 декабря в этом году э, не является предпраздничным днем, поэтому сокращать продолжительность работы в этот день на, на один час работодателей не обязаны. Вот такой вопрос иногда задают, то есть если бы это был предпраздничный день, если бы 31 декабря был праздником, соответственно 30 декабря нужно было на один час сократить рабочий день. Но пока никаких окончательных решений законодателями не принято. У работодателя может возникнуть необходимость привлечь работников к работе в праздничные дни. например, период с 1 по 8 января 2020 года. 2022 года. А привлекать работников к работе в праздничные дни работает должен с соблюдением статьи 113 Трудового кодекса. А получать согласие а, на работу а, издавать приказ а, о привлечении к работе в праздничные дни. А, дело в том, что а, помимо соблюдения порядка привлечения к работе выходные в выходные праздничные дни Работодатель должен еще соблюдать требования статьи 153 Трудового кодекса об оплате работы в празднике в повышенном размере. Работа в праздничный день может компенсироваться по выбору работника. Либо повышенной двойной оплаты за работу в этот день, либо предоставлением дня отдыха с оплатой за праздничный день в одинарном размере, а день отдыха в этом случае оплате не подлежит. Еще мы поговорим о других изменениях законодательства, которые относительно недавно были приняты нашими законодателями и ведомствами, и которые начнут действовать, многие из них, в 2022 году. Установлены требования к порядку о разработке и издержанию правил инструкции по охране труда, которые разрабатывает работодатель. Это приказ Минтруда номер 772Н от а 29 октября 2021 года. Этот документ определяет содержание правил и инструкций по охране труда, которые будут разрабатывать Там определены главы, разделы, которые включаются в эти документы. Напомню, что эти требования начнут применяться с 1 марта 2022 года. Кроме того, обновлены предельно допустимые нормы нагрузок для женщин, при подъеме и перемещении тяжести вручную. Это приказ Минтруда России номер 129 на 14 сентября 2021 года. С 1 марта будущего года он заявит прежние нормы, которые задержаны постановлением правительства Российской Федерации номер 105 от а 6 февраля 1993 года. А нормы, нормы нагрузок для женщин аналогично не действующим нормам. А, но, однако присмотрены и новшества. Например, есть норма, согласно которой за один раз женщина может поднимать без перемещения не более 15 килограмм. Кроме того, для тех работодателей, которые применяют бахтовый метод работ, тоже есть новшество. Прогноз срок действия временных правил работы бахтовым методом до 1 января 2023 года. Это постановление правительства номер 2177 от 2 декабря 2021 года. Этот документ позволяет изменять продолжительность вахты, учетный период, график работы, если в связи с ограниченными мерами их нельзя соблюсти. Поэтому для которые применяют вахтовый метод, необходимо учитывать, что теперь можно применять эти временные правила еще целый год до 1 января 2023 года. Также утвержден новый перечень районов Крайнего Севера. И приравненных в местности. Это постановление правительства номер 1946, 16 ноября 2021 года. С 1 января 2022 года он заменит прежнюю перечень, который был утвержден в постановлении САМИ на СССР еще в 1983 году, снесенными у него изменениями. Необходимость этого утверждения нового перечня назрела в связи с изменением административно-дизитального деления России. А Старый перечень был утвержден еще в советское время, и поэтому не отвечал современным реалиям, в нем содержались например наименования субъектов, которые уже давно не существуют, там объединялись различные субъекты, у нас образовались новые субъекты, потом содержалось например такое наименование как Якутская АССР, естественно Такого именования сейчас нет, есть Республика Саха-Якутия. Это для примера. Вот. Кроме того, если брать сам перечень, то изменения там... В целом он повторяет старый перечень. Но, к примеру, в перечень раньше была включена только Камчатская область. А недавно, некоторое время назад, Камчатской области и Корякский автономный округ были объединены в один субъект. Стал он называться Камчатский край. Теперь вся э, территория э, Камчатского края отнесена э, к Крайнего Севера, и э, теперь э, э, этот субъект э, фигурирует в этом перечне, а раньше в, в, в, в автономного округа прежнем перечне в советском еще не было. На этом мы закончим рассмотрение изменений, которые произошли в кадром законодательстве, законодательстве которые вступили в 2022 году. Мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. Надеемся, наша информация была для вас интересной и полезной. Желаем вам хорошей, приятной работы и веселых праздников.